Лежит. А? лежит Лежит Вот Прямо у дороги Маленький Ну он серый еще А сейчас все бело, он серый лежит Сейчас я его к вам выгоню Не стрельните! Вот У меня сейчас крупно заряжен. Ну, может машину боится, что увидал? Я разговариваю. трофей сразу только вышли. Кого? Продолжаем охоту. О, косули. Вот они где все косули. Нас другой серый зверь интересует. Этот нас не интересует. Снежок у нас все. Как бы зимний. Таять больше не должен. На сегодня еще около ноля. А в ночь уже по-моему около минус 10 и потом до минус 15 есть дни. Но в эту траву не знаю, что залез, не залез заяц. Как бы скорее всего и не залезли. Это с краю на кустов еще может лечь. Нас двое. Гонять нам что-то пока не охота. Будем так, разбродик ходить. Вот есть следы опять зайчи. Так, пока я их торопить не буду специально. Сейчас обойдем, выйдем, если там больше никого не будет, придем сюда. Там вот этот уже более свежий след. Сейчас позвоню, узнаю. Если его вот здесь вот тут нету. Может быть лежит. С под ноги выскочит. Жарко, у меня очки начинают запотевать. был бы оказаться если он вот это не ушел нет это вроде косуля Где? вот зайчи есть лен. Гом стрельба. Так, ну заяц, да, значит, у нас в кустах. Ну что, пробую заходить в кусты. В вашу сторону побежал! А вот где-то в кусту сидел. Нет, куда-то в вашу сторону, влево сюда, в сторону поля должен скакать. Ну вот я сейчас последую, иду, как бы я тоже сквозь кусты его уже в последний момент увидел. Да вроде нет. Заяц, заяц, залез куда? Вот маленькая кровинка, не знаю, видно, не видно В общем, я ему по передней ноге вроде цепанул. Но он вроде на, на нее не доступает. Маленько. Там-там там кровинка есть. Сейчас вот, вот в кустах вот он сидел. Я сейчас так для этого, для виду крикну, чтобы сориентировались, где я. Нет, он куда-то где вы стреляли примерно. Куст, я прям по, по кустам лезу. Ну вот, сейчас я. Оп! Ага, давайте. Тут вроде крови начинает идти больше. По крайней мере, вот здесь. Продолжаем поиски. Зайца! А, кусты, кусты. Снег за шиворот, Зайцу все тяжелее. Выскочил он. А я слышу, вы вот напротив меня заговорили. И это как бы сейчас... Но ну у него крови сейчас все больше и больше. Да. Гу Тут вот еще уже зайцем набегано. Каким-то каким-то не этим, наверное. Офига, очки запотели. Следов полно. Где какой заяц, в итоге вообще не понять. И тут мы В общем, два зайца у нас. И оба заскочили вот сюда С противоположной стороны В эту сторону не срезались Если только через железную дорогу Либо в сквозную Вообще далеко-далеко побежали Но пади не должны И так километра полтора у них пошел По прямой След Сейчас попробую Покричать, пошуметь Может быть обратно кто и выскочит или какой-нибудь другой, или лиса. Попробуем. Время к обеду уже. Наверное, без 20-12. Густатища. Есть вот заячий следок, скидочка, как раз, хоп, хоп, хоп! Сейчас мы его поищем, должен был побежать, хоп, хоп! Должен был, должен был уже соскочить и драть как сумасшедший убегать спасаться хоп, хоп. он уже и побежал. Где-то рядом со мной, получается, находился. Посидел, послушал, еще посидел, послушал и побежал. Побежал круги наяривать. Нет, нет, побежал дальше. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Еще след зайчи старенький. А то может один и тот же. Возвращаюсь, в общем, на следы, где стрелял по зайцу. Что-то меня терзают смутные сомнения, что-то он из кустов выскочил и поле перебежал. Мне кажется, это, это был, был в итоге другой заяц. А этот, скорее это всего, как мне хочется верить. Смертельно ранен оказался. Сейчас проверю, попробуем, посмотрим. Прав я не прав окажусь. То что как-то ошибка он здорово. Потом стал бегать через поле там след. И на переднюю лапу, на вторую, наступает и даже получается не хромает и ни кровинки у него нету. Как он так быстро раны залечил, непонятно. Сейчас надо найти следы, где я был, а вот я был, он, наверное, вот из этих кустов выскочил, откуда-то отсюда. Лежал. Только что уже снежок подсыпал маленько. Сейчас погляжу откуда. Интересно же насколько он в итоге подпустил-то. Нет, уже где-то прошел, наверное, место, где по нему стрелял. Так, ладно, лезу. Лезу обратно в кусты. На его след Вот тут вот прямо вот у него вон сколько крови На следующем шаге кровь Там еще было в одном месте больше крови А когда он из кустов выскочил Заяц По егоным следам вообще крови нет Как-то непонятно все. Вот кровинки, вон кровинки. Так, ну все. А отсюда я уже ушел со следа. Сейчас буду тут ходить дальше по следу. Тогда убедиться надо. крови Фу, кусты густющие тут его вообще не найдешь если даже я к нему и подойду если он то все таки не он выскочил а другой мне ее тут не увидеть Все-таки это был он. Вон тоже кровь. винок не видать, но на лапу на одну встает, вторая вроде у него ломана Это нифига не он Или это он Не понять Что за заяц? И сколько их тут зайцев. Так, вот он, который мой. Продолжаю поиски. Начал он вроде крутиться. Может где-нибудь зайдет на Лёшку и сюда в кусты пошел паразит в общем вот он лежал убежал Дам зайца. Он, похоже, тут собирается в кустах отсиживаться. У устых, густых скорее всего. Идет периодически, останавливается. Так что, видимо, ему не совсем все хорошо. Сейчас его постараюсь где-нибудь перевидеть, может быть, и еще подранить или сразу добыть. В общем, охота продолжается. дел что так у чего там тут кого-то пал что ли сюда спрыгнул Продолжаю отропление зайца. Сейчас мы его уже вдвоем будем наблюдать, как-то он перескочил у нас через поле без остановок. Фигарит уже метров триста, наверное, он уже должен устать и ложиться спать. Там вот я его видел, он перескочил влево. Тот такое чувство, что ему совсем поплохело. Очень много крови. Где-то он должен уже устать. Тут такое чувство, что ему совсем поплохело. Очень много крови Где-то он должен уже устать Вот это, с него краище Кажется удачно Все, готов. С него что-то, как он скидку сделал, столько кровище льется. То ли он ногу себе подвернул. А, ну вот она у него ошибка и начала кровить, наверное. Прям крови-крови.